Друзья, всем привет! Итак, напоминаю, что у нас на предстарте находится замечательный проект Profit Start, который работает на базе Телеграма. Еще не было официального старта. Готовится мощный маркетинг, который до нас донесут. То есть здесь будут экстра-бонусы. То есть, кто не знает, это за любое свое телодвижение, переход по уровням, за пригласителей и так далее, получаем экстра-бонусы. Они могут быть от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Это нам все скоро объяснят, пока админы держат в секрете. Но скоро будет состояться уже официальный, будет объявлен старт. Админы с Европы, заходят очень сильные лидер с Европы. То есть здесь будет дичайший просто перемес со структурами из Европы. Естественно, любой человек будет получать огромный пассивный доход. Просто огромный. Так, напомню здесь, э, какие у нас входы. Ну, вообще, я заходил по совету своего пригласителя на первую программу Basic на 4 первых. То есть, доллар, 2,5, 5 и 10. Ну, скоро после официального старта, естественно, возьму последний. Здесь мы имеем пассивный доход. 51, 127, 255, 511 и 1278. Понятно, что на следующем тарифе премиум мы имеем уже другие показатели. На 50 более половиной тысяч, на 105 с лишним тысяч, 12 с лишним тысяч, 25 тысяч и последний на тысячу 51 тысяча 150. Это все реально, это все реально. Вы знаете, что, кто не знает, на некоторых стартовавших ботах, Здесь просто админы собрали все ошибки, все в кучу, доработали маркетинг. И все это будет реально очень хорошо для заработка. В предыдущих, скажем так, у конкурентов люди получали за несколько дней и полмиллиона, и более миллиона, и по 100 тысяч, и по 200, и по 300, и так далее. Это все... Быстро, реально. А мы только напомню, что на старте. Ну вот, смотрите. В чате у нас какие движения. Пассивные доходы, пассивные доходы. И все это копеечки, там целых, оно все слаживается в доллары, в доллары, в доллары, в доллары. После того, как вы оплатите до неоплаты, будет предварительный чат. После того, как оплатите, вас перекинет Перейдете, вернее, уже в оплаченный чат. Здесь еще мало участников, так как лидеры посоздавали свои каналы. Но есть и канал, есть и чат. Это все сейчас расскажет. С его позволение. Это самый лучший ролик на данный момент, который сделали. Павел Сатрапов. Здесь он подробно в своем ролике рассказывает. С его разрешения я прицеплюсь к нему своим роликом. И вы все прекрасно послушаете, все прекрасно узнаете. Очень советую этот бот, прекрасная возможность поднимать очень большие деньги. Вывод моментальный, залетайте и зарабатывайте вместе с нашей командой. Все показал, все рассказал, далее Павел Сатрапов пояснит более детально. Всем, друзья, больших чеков! Сейчас вы видите бота на своих экранах Это у нас Profit Star, И здесь мы будем зарабатывать на матрицах Это у нас собственно матричный проект Сейчас я расскажу вам как он работает И зарабатывать здесь можно начать всего лишь с одного бакса В общем, здесь всего вот у меня сейчас 4 из 5 матриц Это у меня в первом тарифе, это у меня Basic Basic тариф, вот можете здесь посмотреть 4 из 5 Сейчас мы пока оставим это все дело И я вам немного расскажу о проекте в общем, активируя первый тариф за 1 доллар, а вы уже сможете получать доход 50% с вашего реферала, со всех его покупок. То есть, даже если он купит матрицу за 25 баксов, то вы получите с этого доход тоже. То есть, получите там больше 12 баксов. То есть, 12,5 баксов вы сможете получить с вашего реферала, если он активирует за 25 долларов тариф. То есть, купит себе место в матрице. А вы вложите всего лишь один. Но я рекомендую, естественно, покупать 7 матрицы, потому что вот я даже уже купил 4 из 5 и сегодня буду покупать пятую. Почему? Потому что вы будете получать тогда доход с 10 уровней по 2,5% с каждого уровня. То есть, допустим, кто-то там далеко-далеко вложил деньги, то есть ваш друг пригласил еще кого-то, он пригласил еще, еще, еще и даже оттуда, с глубины, вы будете постоянно получать деньги. Таким образом, можно пригласить несколько людей и даже получать деньги на полном пассиве. То есть просто вытаскивать пассив с какой-то там нижней глубины. Также вы будете получать еще 2,5% от пассивного дохода вашего реферала. То есть это еще плюс 2,5%. То есть, конечно же, лучше купить все тарифы, чтобы получать со всего деньги. Тогда вы потратитесь больше, но и заработаете вы тоже больше. Тут, друзья, главное не нужно бояться. Вы можете пригласить кого-то из друзей, кого-то из своих знакомых, родственников. То есть он тратит 1 доллар, то есть вы можете ему даже дать этот 1 доллар. И вам полдоллара, то есть 50 центов, вам сразу же вернется на баланс. То есть вы сразу же получите 50% назад. То есть вы приглашаете, даете, допустим, ему доллар. Или там говорите, чтобы он сам вложил, начал тоже зарабатывать. И вы сразу же получаете 50% назад. И можете сразу же выводить на свой Pair кошелек. В общем, сейчас давайте уже начнем что-то делать, покупать. Я сейчас куплю матрицу пятую. У меня уже 4 из 5 куплено. И сейчас будем покупать пятую. Пятая стоит у нас 25 долларов. Вот И человек, который меня пригласил, сразу же получит деньги. То есть он сразу же получит 12,5 баксов с моей покупки. То есть вы можете также сделать, приглашая людей и получать с них тоже доход хороший. Так, давайте программа Basic. И сейчас мы покупаем вот эту вот матрицу. Так нужно будет у нас сначала пополнить баланс, я об этом немножко подзабыл. Так, давайте нажмем финансы. Давайте еще раз покажем. Вот здесь вот находится вкладка финансы, да, и собственно здесь находятся все вкладки. У нас финансы, партнерка, магазин, матрица, настройки, информация. В общем, здесь вам понадобятся финансы, партнерка, матрица, ну и собственно можно в информации еще, допустим, вступить в чат, можно вступить в канал. Вот здесь есть у нас помощь, можно обратиться за помощью. Также видим наша партнерская ссылка. Кстати, чат у нас активируется для пользы которые купили хоть один тариф, допустим, за 1 бакс. Ну и ссылочка активируется у вас, естественно, после первого вашего пополнения. А сейчас давайте перейдем в финансы, пополним баланс. Для этого мы нажимаем кнопочку «Пополнить». Рядом также будет кнопка «Вывести». Здесь мы сможем выводить свои деньги. Нажимаем «Пополнить» и можем пополнить спайра, а можем пополнить с биткоин адреса. Я буду пополнять спайра. Здесь вводим сумму. У меня это, естественно, 25 баксов. Потому что я покупаю уже последнюю матрицу. Но есть еще тариф премиум. Там уже будет подороже. Здесь мы нажимаем перейти к оплате. Теперь нажимаем перейти. И у нас в браузере сейчас все это дело откроется. А вот в браузере открывается Pair Merchant. И здесь мы сейчас будем оплачивать. Естественно я вырезать ничего не буду. Вы все увидите, что я пополнил. А здесь я выбираю доллары. Если у вас нет долларов, вы можете пополнить в рублях. То есть там есть выбор. То есть вы можете долларами, но в рублях пополнить, допустим. А вообще, как это работает? То есть, у вас на кошельке рубли, но вы пополняете в долларах, и Pair автоматически конвентирует. То есть, все будет конвентировано, и вы заплатите рублями, но в проект придут доллары. Вот. А теперь смотрим, это у нас ProfitStar.Club. Видим 25 долларов, еще небольшая комиссия. И здесь нажимаем «Подтвердить». И сейчас наш баланс пополнится. Нам даже ничего больше не нужно делать. Все, сейчас вот уже оплата, видим, произведена. Все, а далее мы сможем зайти в проект. И видим, ваш баланс успешно пополнен на 25 долларов. То есть мы ничего даже не нажимали, баланс пополнился сам. Все здесь автоматически. То есть проект еще крутен тем, что у него все на автомате. Деньги приходят на автомате. Деньги с ваших рефералов также поступают на автомате. Ну, в общем-то, все на автомате в данном проекте. Вот, Давайте сейчас мы нажмем «Матрица» и здесь приобретем последнюю матрицу в программе «Basic». Вот, здесь видим у нас матрица вот, уже у меня вот куплена, куплена, куплена. И здесь вот последняя, пятая у меня осталась. Нажимаем и оплачиваем с основного баланса. Вот, 25 долларов. Нажимаем. А далее видим, что вы успешно приобрели место в структуре номер 5. Все у меня, то есть все матрицы приобретены. Давайте я вам покажу. И вот видим активирована матрица 5 из 5. То есть я сейчас буду получать максимальный доход с этой структуры. То есть... С тарифа, с программы Basic Вот, также давайте покажу вам премиум, что здесь вообще есть а здесь уже тарифы у нас дороже Начинаются от 50 долларов и до 1000 Но, естественно, друзья, здесь-то мы и зарабатывать будем больше Потому что, представьте, вот с 1000 долларов 50% процентов, Это уже 500 баксов нам сразу же назад приходит Ну, или приходит от нашего реферала а Сейчас давайте назад Давайте в менюшку выйдем. Здесь все очень удобно сделано и все вообще не лагает ни разу. Так, давайте сейчас я покажу вам еще раз, где взять партнерскую ссылку. Мы перешли в «Партнеров». Здесь мы сможем взять партнерскую ссылку. Также можем отследить всю нашу статистику. Сколько мы заработали, сколько у нас рефералов, сколько у нас активных рефералов. Здесь, в общем-то, вся статистика и вся ваша вот эта длинненькая реферальная ссылка. Ее нужно просто копировать и размещать где-то. Можно скидывать друзьям, знакомым. Они будут регистрироваться также, смотрите, они приглашают кого-то тоже из друзей, кого вы даже, допустим, не знаете. Но вы все равно с этого человека будете получать доход. Далее тот человек еще одного приглашает, еще, и она растет. То есть это как пирамида именно в росте. То есть, один человек пригласил еще одного, потом получилось 2, 3, 4, 8, 10 и так далее. То есть, ну, никак пирамида. То есть, данный проект не заскамится, потому что здесь деньги все идут напрямую. То есть, допустим, вот человек вложил 100%, и эти процентов распределились между пользователями. То есть, кто-то получил 50%, кто-то получил по 2,5. И деньги там никуда не делись, никакой процент никому не начислился в смысле того, что там кто-то пополнил 100%, а получил 110%. Тут такого нету, То есть, тут максимально все все Просто, то есть, 100% пополнили, 100% распределилось. Нет никаких доходностей, там, как 150% в хайп-проекте. То есть, этот проект может вообще работать вечно. То есть, ну, пока сюда люди будут заходить, данный проект будет работать. Даже если он, там, год отработает, вы сможете зайти, пригласить человека, и он опять, ну, будет идти заработок, потому что вы будете строить структуру. А сейчас давайте я вам покажу еще чат. Для этого мы переходим в информацию. И после того, как мы приобретем пакет, хотя бы за 1 бакс, у нас откроется вот этот чат, в который мы сможем зайти. И здесь уже 263 пользователя. Это нам говорит о том, что в данном проекте уже как минимум 263 пользователя приобрели тариф. Потому что данный чат открывается только после приобретения тарифа. Ну и плюс еще можно взять в расчет то, что не все заходят в эти чаты. Потому что некоторые просто зарабатывают сами, которые уже разбираются. Видим здесь вот активный чат. То есть общаются люди. Видим это у нас разные люди. Вот сейчас я вам покажу. Немного пролистаю. Видим вот человек вступает в группу. Так, еще, вот еще, там видели только, что человек тоже вступал и так далее. То есть, здесь общаются, можно какую-то помощь попросить, можно еще что-нибудь, ну и так далее. Также, помимо данного чата, будет еще доступен канал. Он вот так вот выглядит, здесь 800 человек. Здесь также можно комментировать вот эти посты. То есть, видим данный проект полностью открыт, у него есть чат, где общаются пользователи. Также есть канал, где полностью открытые комментарии. То есть, можно оставлять свои комментарии. Ну и я посмотрел и в чате, и в комментариях ни одного гневного. Никакого комментария нет, потому что проект реально платит И, кстати, можем видеть, что он создался 3 марта И он совсем свеженький А это значит, что Что мы можем пригласить людей Потому что еще мало кто о данном проекте знает И у нас просто очень большой шанс, во-первых, получить переливы Во-вторых, пригласить много людей и хорошо заработать В общем-то, друзья, на этом, я думаю, все В принципе, я все понятно объяснил